14 марта на улице вообще чудненько прям. Ну, лето можно сказать да. Приехали на 11 скважин будем бурить в доме. Молодые купили дом. Нужна вода. А тут будем вот бурить. Здесь 12 метров. Вот именно здесь в этом месте. Бентонитик. Все как обычно. скважину пробурили 10 с половиной метров еще пока не завалило воздух выходит станцию поставили Опа, а нашел он уже проволочку встречаем воду Во, напор нормальный хотя станция не особо мощная кстати 750 ватт и закачивали мы пять раз заливали в нее качать хорошо отлично 14 марта 11 скважина пробудим делаем фотографии едем да мой. А, не, мы сейчас заедем еще в одно место, денем, где негде бурить. Так, 17 марта. Машина загружена. Пробурили мы сегодня 13-ю скважину. 12-е было с утра у Санька с Вячеславом. Первый запуск. Там ни ролики снимали, ни фотки не делали. Там до воды далеко, 10 тысяч метров. Поэтому будут копать яму сначала, хозяева, а потом только запускать. Вот вторая скважина уже у нас с Саньком 7 метров Пробурили Водичка грязненькая идет Сорвала. Сейчас покажу где бурили Насосик в баню поставили Самый слабенький поставили Здесь до воды очень близко Вот бурили мы здесь возле бани Потом здесь просверлится насос Вот он будет в баню Замечательно А, лунки копал Сантиметров 40 Нормальная земля, дальше еще лед Сейчас Фотографии сделаем для ВК Поедем Дай фотку сделаю -то. Так, у нас что сегодня 18 марта Перебуриваем скважину Сейчас уже перебурили Прокачиваем водой чистая, Пошла чистая вода Здесь были мы в том году. Лехи. Вот такой песочек мы встали. Вот. Нержавейка его мал-помалу начала пропускать. То есть, ну, может быть, мало прокачивалось, но все равно. В фильтре прям ну, меньше сантиметра за месяц набивает его. Вот такой песок. Нержавейка пропускает. Но он на самом деле мелкий. Но здесь просто дальше вот, идет железо. И мы вот иногда хотим сделать доброе дело стать повыше а вот песочек начинает травить тут либо обсыпаться надо либо сеточку другую ставить но ну, сейчас мы фильтр чувак поставили но ну, и вот в таком песке фильтр чулок тоже по-любому будет травить поэтому мы пошли дальше в доме мы сделали 10 вот в этом мелком песке а сейчас мы сделали 13 и уперлись в глину вот и там уже пошел песочек покрупнее вот он на 13 половиной вот он вот он уже такой фракции. То есть в этом даже сетка нержавейка будет держать. Но ну, мы поставили чулок. Так что вот такие делишки. У нас на работе. У нас на работе да. Первый запуск. Это оставили на завод. наша вот бетоника рыженькая, может быть мелкий Я тогда песочек перебил, будет. Как, короче, как будет. Слазаю тогда. Это прыжок. Надо будет этот. Чистый носик, чистый. Старый качок. Его взрывали. Высок начал гнать. ну это бойма же была. Да, да, да, это, это, это короче да. растительница, понял? Вымы Вымыл, Короче, какое-то поверье есть, вот когда вы вборки делать